Говорят, чтобы не работать, надо выйти замуж за миллионера. А, вопросик. Сука, ты что, прячешься от меня, что ли? Я вообще уже готова не работать. Где замуж? Куда подпись поставить?